Конечно, предрасположенность к снижению остроты зрения вдаль еще не приговор. Если вести правильный образ жизни, не нервничать, беречь глаза от нагрузки, быть может, остроту зрения и удастся сохранить. А вот если при этом часами смотреть телевизор или не расставаться со смартфоном, близорукость неизбежна. Готовые очки, дешево, все параметры универсальные. Люди с плохим зрением часто не могут пройти мимо в таких заманчивых предложений. Стоит оптика с рук и вправду недорого. По заверениям продавцов, их товар подходит всем, ведь параметры плавающие, универсальные. На самом деле это очковтирательство. В готовых очках не учитывается, что глаза могут находиться на разных расстояниях от переносицы или что один глаз выше, а другой ниже. Ведь симметрии в природе нет. И самое главное, острота зрения на разных глазах, как правило, разная, чего готовые очки не учитывают. В результате неправильной центровки зрительная ось глаза не совпадает с оптической осью линзы. Изображение в таких очках получается искаженным. Как следствие, люди привыкают поднимать или наклонять голову, чтобы найти взглядом то единственное положение, в котором видно хорошо. Возникает неестественное напряжение, которое может перерасти в скрытое косоглазие. Дешевые готовые очки могут стоить вам в конечном счете очень дорого. Впрочем, косоглазие грозит и тем, кто, будучи близоруким, упорно отказывается от коррекции, создавая тем самым дополнительную нагрузку на зрительный аппарат. Последними, кто считал косоглазие привлекательным, были майя. Если у вас нет индейских корней, придется выбирать очки, контактные линзы или операция. Если сравнивать между собой консервативные методы коррекции близорукости, то очки, безусловно, предпочтительнее. Основная опасность для глаз при пользовании контактными линзами – это бактериальный кератит или воспаление роговицы, при котором образуются поверхностные или даже глубокие язвы. Подхватить болезнь несложно. Стоит установить линзу в глаз не очень чистыми пальцами, как между ней и роговицей образуется своего рода чашка Петри, где бодро размножаются бактерии. Керотит излечим, однако в 5% случаев он приводит к очень серьезным последствиям. Может потребоваться трансплантация роговицы. Известно, что человек слаб. Особенно слаб он ближе к вечеру. Именно поэтому многие ложатся спать, не почистив зубы и не сняв контактные линзы. Некоторые люди настолько слабы, что носят линзы, не снимая неделями. А что ж такого? Это же линзы длительного ношения. В оптике сказали. Разве в оптике могут ошибаться? Выражение линзы длительного ношения на самом деле означает, что их можно надевать несколько раз. Если же носить такие линзы дольше 8 часов в сутки, у роговицы начнется гипоксия, и тогда сосуды из места перехода прозрачной части в белок, так называемой лимбальной зоны, начинают прорастать в роговицу, чтобы обеспечить ее кислородом. Кроме того, Происходит истончение роговицы и гибель продуцирующих слезу клеток. Развивается синдром сухого глаза. Особенно опасно оставлять контактные линзы на ночь при простуде, так как на фоне повышенной температуры слизистое глаза пересыхает. Только представьте, что ваш ребенок простынет и ляжет спать в линзах. Утром будет целая проблема их снять, решить которую, увы, можно только слезами в буквальном смысле. Поэтому я всегда говорю, самые безопасные линзы – однодневные. Если же вы все-таки не желаете расставаться с линзами длительного ношения, и это можно понять, ведь они намного дешевле, тщательно мойте руки перед их установкой и извлечением. Сами линзы промывайте специальными растворами. А еще не плавайте и даже не принимайте в линзах душ, чтобы не подхватить акантамебный кератит. Очень неприятное заболевание.